К сожалению я вас обманул сегодня не будет истории трайхардинга прошу прощения за обман я не хотел вас обманывать ребят 27 июля 17:17 .17 по мск будет грандиозное событие так что готовьтесь друзья мои я уже выложил премьеру буду премного благодарен каждому кто поставит колокольчик и будет ожидать выхода всего неделя и ты будешь приятно удивлен я обещаю. После данного ролика, посмотри первую часть истории и освежи память, потому что это важно, ибо будет много отсылок на него. А кто еще не смотрел, это хороший момент отлично провести время и узнать что-то интересного для себя. Так как спустя два года, не за горами вторая часть. Многие дождались этого момента. А пока, давайте похулиганим. В описании будут каналы ребят, от Кинга Фэнси до Дедушки Эрбиса. Зарейдите их, пожалуйста, данным сообщением. спасибо всем привет с вами ваш сеньор ремыч Можете сразу отблагодарить меня лайком и подпиской на канал, если вы еще не подписаны. Действуй, пока зубки твои на месте. А перед самым вкусным и важным посмею ввякнуть о своей группе РНТ. Если ты законный представитель Российской Федерации, ты просто обязан зайти в нашу группу, чтобы мы смогли обработать и отработать твой аккаунт и продать его там же. Про 158 статью УК РФ можешь не говорить. Мы Робин Гуды в этой среде, отбираем и отдаем нуждающимся. Ну и в целом, там есть товары, которые могут тебе приглянуться. Прокачку не покупай в данный момент потому что банят а остальное я только за ссылка на группу будет где внизу в описании теперь о том зачем я сидел в текстурах все просто меня кошмарили ванабина сессии ну а если на самом деле перед очередным заказом, который я выполнял, я заспаунился в гараже. И так как софт у меня был включен, я на уклипом вылетел из гаража. Наверное, многие знают, что многие апартаменты находятся в середине города под картой. Вы же знаете, где елочка стоит в Новый годик. Так вот там под картой есть апартаменты, в которые можно, ну грубо говоря, влететь. Так вот, я был под текстурами и перед моим взором был серый бокс. Я очень сильно удивился, ибо почему он тут. Но для меня это было что-то новое. Я спросил у своего товарища, может быть он знает об этом. Но так как я Трайхард, я тупова для других вещей. Спросил у друга, он сказал «Впервые вижу». Но я такой подумал «Ладно» ибо это был аккаунт клиента и мне его уже нужно было сдавать. Зашел на следующий день и увы, кроме банального телепорта в интерьер, я ничего годного не нашел. И уже вопрос к вам, что это за коробка, что вы думаете об этом? И я сейчас хочу попросить у вас помощи, у кого есть софт, если вам не тяжело, поищите пожалуйста в этой области вот эту вот коробку. Я пошел дальше и посидел немного в редакторе онлайна и в данный момент представляю вам, что я сделал для вас. Но для начала веду в курс дела, как с этим работать. Многие от читеров и близлежащих к ним но от вас ничего не требуется вам лишь нужно знать одну уловку игры многие уже знают о этой уловке но все же нам нужно уметь делать глично на телепорт начну с мелочи телепорт на крышу мейсбанка это для тех людей кто любит снайпить с крыши для тех у кого нет офиса и в целом для тех кому нужно быстро попасть в офис в общем вы найдете применение к этому я верю в вас теперь вещи более интересные если у вас проблемы, то вам пора на небеса. Ознакомьтесь пока что без моих комментариев. В целом, посмотрев данные отрезки, у многих в голове возникло применение этого, так что ребят, кладу руку на сердце, это я оставляю для вас перед заходом задания купите и используйте парашют что насчет орбитальной пушки она может снять вас в челяде не может так как сами понимаете вы в горе и пушечка вас не достанет в любом другом случае если вас как меня кошмарит у вас есть Ева и по новые задания действуйте ребят также можете изучить морских обитателей и сделать телепорт в море ну или же просто паф и кашить но это еще не самый сок самое главное начинается только сейчас интересный мостик в данном задании вы можете посмотреть на gta под другим углом и посмотреть из-под карты на военную базу уютное место для тех кто любит посидеть в особенных местах тут комментарии излишне я даю вам в ручке ссылка на все задания в описании отмечайте и пользуйтесь но попрошу относитесь к этому без фанатизма и с все для всех остальных скажу мне эта идея очень сильно понравилась именно делать такие задания и в комментарии попрошу вас подкинуть мне идей ибо я скорее всего не обойдусь одним роликом у меня есть еще пару заданий на другой ролик например кулачный бой есть одно интересное задание со снайперской винтовкой где можно потренить свою стрельбу а если вы человек хитрый не хотите подкидывать мне идей чтобы я их реализовал или вы с другой платформы то представляю вам как вы можете реализовать свои задумки если что-то придумали и сделать свое что-то уникальное и интересное первым делом открываем редактор выбираем перестрелку в целом можете и любое другое задание выбрать с перестрелкой просто работать легче ставите триггер чтобы у вас открылась камера и летите вот сюда и тут есть место которое позволяет вылететь из текстуры. Вот это вот данное окошечко. Вы просто в него вот так влетаете и немного левее и вниз. Дальше уже дело фантазии и практики. И всех трухардиков и топ игроков базы разочарую. Я думаю все знают вот эти вот мосты. Я долго мучился с ними и все равно не смог сделать миссию на них. Вот к сожалению вообще не получилось. Может быть у вас есть мысли на этот счет, как можно это реализовать. Буду рад обратной реакции. Ну, в целом ролик уже подходит к концу. На сегодня это все. Давайте по старинке наберем 25 лайков. И как говорят все, я пойду делать новый ролик. Но не новый, так как сейчас и так выйдет один грандиозный. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу РНТ. И ожидайте историю Трайхардинга часть 2 уже совсем скоро. Через недельку, 27 числа. Всем пока, с вами был ваш сеньор Ремыч. Давайте окончательно сломаем эту игру.